обрел магическую силу, чтобы страна увидела свой мир. загадочности, какого-то вдохновения. А вот именно божественная природа говорит о духовном развитии этого края. Я так давно хотела попасть на алтарь, и вот наконец я здесь, я безумно рада. Спасибо Арго, что организовали для нас такой тур. очень и прекрасно было все организовано. Спасибо всем! Спасибо ангелам Алтая! Спасибо хозяевам Алтая! Спасибо всем и дай Бог, чтобы край развивался, сюда приезжало как можно больше людей, которые хотели с ним Если выберут сюда отдых, этот отдых будет большую-большую благодарность.